Долина реки Дору это винодельческий регион, поражающий своей красотой и умиротворенностью. Пологие склоны, изрезанные террасами виноградников, оливковых рощ и извивающаяся между ними река, были признаны ЮНЕСКО культурным наследием. Это прежде всего специфическая зона с очень хорошими климатическими условиями для, условиями для выращивания винограда. Долину Дору мы исследовали с гидом Таней. Чтобы связаться с Таней, перейдите по ссылке в описании. Река Дору берет свое начало в Испании на высоте 2080 метров, где ее называют Дуэру и пересекает север Португалии, где ее название звучит по-другому – Дору. Ее длина составляет 897 километров, что делает реку Дору третьей по протяженности на Иберийском полуострове. Мы посетили ее португальскую часть, так называемую Алту-Дору. Винодельский регион, ставший родиной Портвейна, так популярного во всем мире. И сама по себе, чем интересна эта зона, не только вином, но и уникальным ландшафтом, который был признан мировым наследием, это э, симбиоз природы и человеческого труда, который вот э, превратил эту непростую в обработке землю. Э, вот в такой красивый очень пейзаж Уже по дороге к нашему первому пункту назначения Мы пропитались атмосферой горной местности Извивающаяся дорога укачивает И одновременно не дает уснуть То есть стеснительно приоткрывая Украшенные зеленью хребты То бессовестно распахивая перед нами склоны Усыпанные милыми домишками С крышами Говорят, что лучшее время для посещения Дору Это мар. В этом месте зацветают миндальные деревья Похожие на пасущихся белоснежных барашков Они абсолютно преображают и без того прекрасные склоны долины. Мы же посетили это место в июле. Воротами в Зазеркале Алтудору является небольшой городок пезу де -Регуа. В течение долгих лет он был центром производства, хранения и отправки вина по Дору к, к порту, в uh -huh. пилон где он хранился, перерабатывался и отправлялся на экспорт. На противоположном берегу реки ваше внимание обязательно привлечет гигантский логотип известной марки сан де Загадочного господина зовут Дон. Он был создан в 1928 году и считается одним из первых логотипов в мире. Вот этот вот э, логотип Сандман. Э, история его э, создания очень интересна. Он был такой англичанин э, по фамилии Сандман, э, и он экспортировал португальские и испанские вина. И э, в когда, да, в Британию они пользовались большим спросом э, в Великобритании. И когда он решил создать логотип, он соединил в нем известный э, испанский символ э, широкополую шляпу сомбрера mm -hmm. и черную накидку португальских студентов. В 2016 году этот участок дороги был признан лучшим для вождения на основании математической формулы, которая учитывает длину прямых участков, углов поворотов и еще множество специфических моментов. Однако уже после нескольких изгибов дороги мы забыли о странных формулах и поняли, чем долина реки Дору влюбляет в себя путешественников. Зеркальная гладь, до которой кажется рукой подать, отражает ступени виноградников и одинокие усадьбы, разбросанные по залитой зеленью местности. За каждым поворотом открывается новый завораживающий вид, словно сошедший с открытия. Алту Дору раскрылся перед нами словно расцветающая роза. Чем дальше вглубь, тем прекраснее ее изгибы. После очередного поворота перед нами предстала глыба дамбы, разрезающая Дору пополам. Тут мы задержались, наблюдая за спуском корабля. Всего в долине реки Дору существует 5 дамб. Обязательное для посещения места в долине – это Мирадуру де Казал де Лойвуш. BBC Лондон признал его самым красивым в мире. Мы поднялись, чтобы оценить прекрасный ландшафт, образовавшийся на пересечении Рикдору и Пиняо. Долина Рик-Дору это прежде всего признанный винодельческий регион. Виноделие зародилось здесь около 2000 лет назад, а первыми экспортерами португальского вина были древние римляне. Кстати, технология производства вина сохранилась до наших дней почти неизменной. Изначально производили обычное красное вино, которое экспортировали в э, Великобританию. Естественно, транспорт осуществлялся по морю. Да. И за плохой погоды часто корабли задерживались больше времени. Вино не всегда выдерживало э, длительные сроки транспортировки и хранения. И э, кому-то пришла замечательная идея добавить более крепкий напиток в вино. Вино получило более высокий градус И таким образом получился прекрасный напиток Который англичане очень полюбили Климат на склонах Дору более мягкий Температура на 2-3 градуса выше Благодаря горным хребтам, которые защищают эту зону от холодных атлантических ветров А наклон расположенных террасообразно виноградников Обеспечивает высокое качество производимого здесь вина Другие видео с интересными местами в Португалии Вы сможете найти по ссылкам в описании в долине реки производят столовое вино и, конечно же, портвейн. Почти каждый склон отмечен названиями известных производителей. Когда мы говорим о долине реки Доуру, мы обычно всегда вспоминаем портвейн, известный угу. виню до порту Но в долине производят не только это вино. Здесь есть обычные столовые красные вина, белые вина, очень известное зеленое вино, которое является уникальным в мире, его выращивают только вот... Миню и Алтодору. Также здесь производят игристые вина, и мало кто знает, что здесь есть э, также производство мускатных вин, фавайош. Многие усадьбы, кинташ, как их называют португальцы, открыты для туристов. Здесь можно попробовать местные вина, прогуляться по виноградникам и производственным цехам, или даже принять участие в виндиме, сборе винограда. Агротуризм здесь пользуется большой популярностью. Приезжайте к нам в Португалию и постарайтесь посетить долину реки Дору.